Хей, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Вы когда-нибудь задумывались о том, манипулируете ли вы? Исследование, посвященное Немакиавеллиевской манипуляции, предполагает, что для того, чтобы манипуляция имела место, необходимо сочетание намерения и безрассудства. По сути, это стратегически заставить кого-то что-то сделать или подумать, не обращаясь к нему напрямую. Интересно то, что иногда вы можете быть непреднамеренным манипулятором. Это означает, что вы не осознаете, как влияете на поведение другого человека. Итак, чтобы показать вам, как может выглядеть непреднамеренная манипуляция или как вы можете с ней столкнуться, вот пять признаков того, что вы можете быть непреднамеренным манипулятором. Первый. Вы говорите, что все сделаете сами. Вы намеренно берете на себя больше ответственности, чем в состоянии справиться. Хотя заявление о том, что вы все сделаете сами, может показаться независимым. Это также может быть способом представить себя в роли мученика, чтобы вызвать чувство вины у других. Например, заявление о том, что вы пойдете и уберете в ванной, несмотря на то, что вы убрали весь остальной дом, может быть способом намекнуть, что никто в доме не заботится о вас настолько, чтобы помочь. Это может заставить других чувствовать себя виноватыми, даже если они не знали, что вы нуждаетесь в помощи или хотите ее получить. Вот почему важно подумать о том, справедливо ли то, что вы говорите, и можете ли вы более прямо сказать о своих потребностях. Второе. Вы часто даете обещания. Вы когда-нибудь обещали кому-нибудь угостить его в любимом ресторане в обмен на услугу, но потом не выполнили обещание? Будь то согласие прийти на день рождения брата или заверение друга, что вы пойдете с ним на прием к врачу. Чрезмерное обещание – это еще одно поведение, которое нью-йоркский психотерапевт Ирина Ферштейн определяет как манипулятивное. Когда вы даете кому-то обещание и не выполняете свою часть сделки, другой человек может чувствовать себя обманутым, злиться и с меньшей вероятностью довериться вам в будущем. Номер три. Вы заставляете кого-то молчать. Знаете ли вы, что молчание также может быть эмоционально принудительным? Часто вам может казаться, что лучший вариант во время ссоры – это вообще ничего не говорить. Ирония заключается в том, что такое поведение часто исходит из чувства обиды. Психотерапевт из Нью-Йорка Ребека Хендрикс говорит, что люди неосознанно манипулируют, когда используют молчание как оружие. Это неэффективный способ справиться с обидой. Вместо того, чтобы молчать, более эффективным решением может стать попытка донести до другого человека свои чувства и дать ему возможность объяснить свое поведение. Это может помочь избежать обид в будущем. Номер четыре. У вас есть четкие шаблоны в языке. Преувеличиваете ли вы иногда свои чувства, чтобы заставить других сочувствовать вам? Психотерапевт Дженнифер Сильвершейн говорит, что часто можно увидеть модель поведения у тех, кто непреднамеренно манипулирует. Примером может быть ситуация, когда вы плохо себя чувствуете. Вы можете описать его как самую страшную болезнь на свете, несмотря на то, что это не совсем реалистично и не соответствует действительности. Использование катастрофических выражений и преувеличений может показаться манипулятивным, особенно если вы ожидаете, что другие отреагируют на вас определенным образом, например, проникнуться сочувствием к тому, что вы переживаете. И номер пять. Вы приукрашиваете или искажаете факты ситуации. Психотерапевт Дженнифер Сильвершайн заявила, что непреднамеренное манипулирование может проявляться в преувеличении фактов. Примером этого может быть то, что у вас ранний утренний прием в больнице в 9 утра. Но вы можете сказать другим людям, что у вас прием в 7 часов 30 минут утра, потому что технически именно в это время вы должны встать, чтобы прийти на прием вовремя. Это может вызвать сочувствие у других людей, что поможет вам почувствовать себя лучше в своей ситуации.